Привет, ребята! С вами Димас, оператор Антон. Мы на канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня мы будем делать итальянскую пасту. Сочетание овощей, морепродуктов у нас сегодня. Вот что из этого получится. Смотрите, решайте, пишите в комментариях, что как на ваш взгляд, ну для нас, мне кажется, это будет просто пушка. Бомба. Для этого нам понадобится сегодня наши баклажаны домашние. Возьмем один баклаженчик, Креветки адриатические, чисто купленные в магазине. Томаты домашние тоже купленные на огороде. Петрушечка. Можно, если есть у кого-то базилик, может базилик использовать. Лучок наш домашний. Сырок, тоже покупной. Чесночок. Чили, разные перцы. И паста. Мы решили сегодня использовать фарфали. Интересная паста. Такая бантики. Вкуснее. И соус мы приготовили из панциря наших креветок. Интересный соус. Как бы я давно такой рецепт знаю. Вот этот соус мы приготовили заранее. И как вы увидите, как мы его сделали. Мы варим наш замечательный креветочный соус. Не эксклюзивный, но мало кто использует его. Он специфический на самом деле очень на вкус, потому что и делается из панциря креветок. Он, панцирь креветок. Он такой имеет вкус. Не для всех это не рыбный вкус, это креветочный именно креветочный вкусный соус. Так что начинаем готовить наш замечательный соус. Вливаем масло. У нас тут отлично разогрелась кастрюлька. Мы даже ее составили. С комфорки. Масло разогрелось, и кидаем наши овощи. Здесь лук, сельдерей, морковка. И чесночок, сейчас мы его раздаем. Вот, все с огорода, все свежее. Чеснок просто раздавим и это. Сейчас э, чуть обжариваем, колируем хорошо на максимальном огне. Можно это сделать на открытом огне, как вам может нравится. Но мы решили сделать в кастрюлечке, наши вот уютной комнатушечке. О, очень хорошо обжаривается. Чуть добавим сальцы. Где-то пол чайной ложки, может быть, чуть побольше. Там уже, смотрите, лучок поджаривается, морковочка поджаривается. Вот мы, я думаю, можем кидать наши креветочные панцири. Мы креветки почистили, у нас были с головами. Вот, хорошие креветки, 16-20, но э, они уже ну, как бы приготовлены, не сырые. Не сырые, получается, в красном виде, это уже как бы приготовлены получается. С головами вместе, не стесняемся в наши овощи вот сегодня кота вообще достала меня если честно да фидот, и кота и кота перед с на якобы с якова на всякого а еще у нас есть замечательный рецепт как избавиться от икоты Ознакомился с этим рецептом наш замечательный друг димон я по прозвищу еще леший. Дай бог здоровья ему. Хороший парень, вообще замечательный. Что он придумал? Берете, закладываете руки назад. Можно в замок. Можно просто вот так. Берете стакан воды. Ну или лучше воду обычную, негазированную. Сколько там, неважно, как вам удобно. Руки вот так. Ну, в замок. Мы возьмем в замок, руки. Нагибаетесь. Чуть-чуть От... отходите. Берете ртом, зажимаете зубами а, край стакана. Выпиваете. Лучше стакан не полный. Потому что все будет в воде. Так что изумительный рецепт, он помогает. У меня все прошло. Смотрите, у нас замечательно обжариваются наши креветки, овощи, даже немножко тут поджарилась, подгорело, но это замечательно, ничего страшного. И мы добавляем белое сухое вино, лучше сухое. Это не домашнее, это покупное вино. И немножко выпариваем, буквально минуту, ну, две. Это все выпаривается. И ждем еще буквально несколько секунд и добавляем воду для нашего соуса. Вот мы убавили, лучше сразу, в принципе, убавить, она нагрев есть. Если вы, не на газу, если вы на газу готовите, нагрев сразу уменьшается. Если вы не на газу, на комфорте, как мы, он долго держится нагрев. Так что мы добавляем нашу воду. Ну, где-то миллилитров 200 нам больше не надо для соуса. Все у нас на однушечке, сейчас варим где-то около часа. Вообще лучше это варить час-два, как бы чтобы все отдало, а креветочный панцирь все отдал. А так достаточно даже 10 минут прокипело, проварило. Если вы не хотите, слишком пряный такой вкус креветок, может 10 минут сделать. Мы будем где-то около часа это все намедленно-медленно магнитомить, чтобы овощи немножко сварились. Потом мы их через сито протрем. Ну, все в дальнейшем все увидим. Все, так что увидимся. Ну что, ребятульки, у нас э, прошло. Примерно где-то полтора часика. У нас соус варился на медном, медном, медном огне. Приступим к нашему процеживанию. Цедим. Знаете, замечательная водичка. Он еще выпарится у нас. Немножко сейчас мы его берем. Опять же, если вы хотите больше густоты, можете добавить еще. Наших и Морковки. С овощами, сельдерея, луком, что у нас было. И также аккуратно немножко надавить и процедить. Потому что там все тоже осталось еще вкусное. Получился замечательный соус, смотрите. В кружечке у нас. Попробуем на вкус. Что у нас получилось. Он довольно-таки соленый у нас, очень пряный. Мы ну, соль добавляли, естественно. Очень ароматный, прям пряностями, куча пряности. такой вот креветочный, вот этот насыщенный такой бульон. Но мне нравится такой бульон, но он не всем нравится. Казан маленький взяли, как раз для пасты. Чуть маслица добавим. Хорошо, замечательно. И мы обжариваем наш лук репчатый и баклажаны. Основу для нашей пасточки. Все обжариваем. Как бы тут сильно раскалять не надо. Обычный огонь. Масла много, сейчас баклажанчики с луком все возьмут. Ну так. Нам сильно обжаривать тоже не надо. У нас сегодня талия. Все альдент, Как говорится в Италии на зубок. В переводе на русский. Главное колернуть сейчас овощи. Сделать их вкусными хрустящими, буквально еще несколько секунд и мы добавим наши томаты, томаты не сицилийские, отечественные. Мы взяли зубчики чеснока, да, с небольшой, добавляем наши томаты, будем томить. Пошел запах чеснока, замечательный, отличный запах чеснока. Томаты дали воду, смотрите, и надо баклажаны и лук сильно обжаривать потому что они будут потом еще томиться вместе с томатами и дойдут до нужной своей консистенции будут очень, очень вкусные хрустящие вот маленькие томатики у нас немножко проварились дали сок сало как как соус у нас замечательное блюдо и мы добавляем наши креветочки тут где-то 10-15 штучек можно, конечно, больше добавить, если у вас они есть. Вы живете в на Адриатике. Мы живем в Рязанской области. Креветок никто вообще не пробовал в жизни. И добавляем нашу пасту. Наши фарфали, макарошки. Все нам не будем добавлять, много получится. И все это перемешиваем. У нас получился изумительный соус. Все обулакло. Все макарошки у нас соусе. Любой итальянец скажет вам зачет. Наш замечательный соус. Устрично-креветочный. Раз, два, три, четыре ложечки. И чуть мешаем. М -м. Запах великолепный. Мы добавим также маслица. Немножко оливкового. Она даст пикантость и цвет нашему блюду нашей итальянской пасте пар ложечек из соуса реально не повредит а может быть даже и три раз два три давайте четвертый на всякий случай и быстро перемешиваем М -м -м. реальный вкус аромат креветок, вот и копченых, так все у нас паста готова, отличная итальянская паста, прекрасная паста, осталось единственное это нам ее украсить, для этого выкладываем креветочки наши, смотрите как прекрасно все в томате, присутствуют баклажаны. Да, прекрасный рецепт, прекрасный рецепт с баклажанами и креветками. Также мы добавим наши петрушечки. Распорвем ее, не будем резать. Так, разбросаем. Чуть-чуть чили перца. Кто любит острое, можно побольше. И немножко сырку добавим. Обычного нашего, местного. Чуть-чуть потрем. Ну что, будем пробовать, что у нас получилось. Какая паста великолепная. С великолепными креветками, нашими томатами. Сначала макароны. Петрушка дала свой м -м, аромат. чилишечку сейчас захотел. Хорошо. Чили дает свой аромат вообще. М -м -м. Вкус. Даже с отечественным российским сыром, не промезаном Пусть итальянцы обзавидуются. Здесь получается очень вкусно. М -м -м. Ребята, это очень вкусно, реально Посту использовать можно любую Мы использовали фарфали Белиссимо Просто креветка Очень вкусная креветка Ребята С вами был Димас Пошел есть Оператор Антон Так что всем приятного аппетита Здоровья, добра и мира Готовьте вот такие блюда Великолепные. Всем приятного аппетита. Пока-пока.